Здравствуйте! Меня зовут Азоль Сергей. Я руководитель авторской программы подготовки профессиональных переговорщиков нового поколения «Переговоры 2.0». Более 10 лет я занимаюсь переговорами, подготовкой переговорщиков и сопровождением переговорного процесса. Сегодня мы с вами поговорим о коллективных переговорах. Это достаточно интересная тема. Кто сильнее, одиночка или команда? На самом деле, однозначного ответа на этот вопрос просто не существует. Все зависит от эффективности той команды, которая вышла на переговоры. Если за столом переговоров встречаются профессиональные команды, то команда, конечно, сильнее. Если команда не сыграна, если начинается внутренняя конкуренция, внутреннее противостояние, то одиночка подчас может оказаться более эффективным, если он еще хорошо сыграет на этих внутренних противоречиях. Что же нужно сделать для того, чтобы ваша переговорная команда стала более эффективной? Существует три основных аспекта, на которые стоит обратить внимание. Первый аспект касается центра принятия решений. Тот человек, который принимает решения, который отвечает за свои слова, должен как можно позже высказываться. Определить и защищать, всячески защищать этот самый центр принятия решений от скоропалительных высказываний вперед выдвигаются пешки, король стоит сзади. Второе, второй аспект, который способен повысить эффективность ваших командных переговоров, это разделение спикеров и аналитиков. В вашей команде должны быть те люди, которые работают языком, и те люди, которые в это время работают головой. Дело в том, что два этих процесса параллельно вести крайне сложно. И если человек говорит, то параллельно анализировать у него далеко не всегда остаются ресурсы. Разные люди говорят и анализируют. Естественно, необходимо, чтобы результаты аналитической работы поступали в центр принятия решений. Внутренняя коммуникация в команде. И третий аспект, который, ну, скажем так, желателен, а он не обязателен. Это выделение специального человека, ответственного за эмоциональный фон переговоров, который может поддернуть там, где надо поддернуть, надавить там, где надо надавить, или успокоить там, где надо успокоить. Итак, три ключевых аспекта, которые позволяют сделать командную работу на переговорах более эффективно. Выделение и защита центра принятия решений. Разделение спикеров и аналитиков и осуществление эффективной коммуникации между аналитическим центром и центром принятия решений. И выделение ответственных за работу в эмоциональном пласте для обеспечения нужного эмоционального фонда. На сегодня все. Если вам нужно больше информации, вы хотите больше узнать о переговорах, заходите на сайт «Переговоры 2.0». Ссылка находится в описании ролика и получите в подарок видеокурс «Переговоры 2.0. Секреты профессиональных переговорщиков». Всего доброго!